Друзья, всем привет! С вами на связи Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловый партнер». Мы продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков, и сегодняшний вопрос следующий. Как подстраховаться в том, чтобы ваш задаток, который вы отправляете для участия в торгах по банкротству, был вам возвращен? И действительно, когда мы подаем заявку на участие в торгах, одним из обязательных пунктов является оплата задатка которые вы отправляете для того, чтобы вас допустили к участию на торгах. Самый важный момент, который вы должны понимать, что любые действия по проверке должны быть совершены до того, когда вы планируете участвовать в торгах, оплачивать задаток и отправлять документы. И одно из самых простых правил при работе с задатком – это полное и тщательное изучение документов. Общайтесь с конкурсным управляющим, изучите отчет оценщика, скачайте договор, задавки, изучите все нюансы, которые в нем прописаны. В случае, если у вас будут возникать какие-то вопросы, помните, вы всегда можете обратиться к конкурсным управляющим. Для вас это совершенно бесплатно. Конкурсный управляющий просто обязан предоставить все ответы на ваши вопросы. Зарабатывайте на торгах по банкротству. Если у вас есть вопросы, пишите прямо под этим видео. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!